Доброго времени суток. Сейчас я приступаю к экспериментальной посадке кедра сибирского в пень трухлявый. В пне внутри выгнило. Я сейчас на низ натолкал мха. Теперь беру грунт. грунт и заполняю это пространство грунтом. Так. Утрамбовываю. Утрамбовываю. Оставим. С южной стороны бруснику. Чтобы она маленько первое время попритеняла. у меня давно была такая мысль. О как? мой стативчик так ну надеюсь больше мой статив падать не будет подготовил землю притрамбовал делаю под кедр лунку беру сам кедрик двухлетний сибирский кедрик вставляю внутрь лунки завожу корни начинаю обжимать так, обратите внимание, помним, не глубже корневой шейки сажать. Так, посадочка готова. Теперь последний штрих. Сейчас вот с этой стороны я схожу, сломаю ветки лапника елового и воткну сюда, чтобы притянить от солнца.